15 год, 15 год, 15 год, 15 год, 15 год, 15 год, 15 Я думаю, все успели посмотреть новый выпуск версус батла, где совершилось противостояние двух совершенно разных деятелей культуры. А именно, Эльдар Жахаров, король русского клауд-трилла с интеллектуальными и литературными текстами, и Дмитрий Гусев с псевдонимом Ларин, я блогер, который косит под дурачка, с словарным запасом первоклассника, но с глубоким внутренним миром и философскими познаниями в сфере нейробиологии. А по поводу батла я буду говорить очевидные вещи, но у меня есть инсайдер, который говорит, что я многим открою глаза. итак, наконец, совершилось это противостояние я думаю, ни для кого не секрет, что в этом батле победил Дмитрий Лебедев. Из-плотного количества острых панчлайнов бар 17.03 нескончательно релоудил, благодаря чему этот выпуск обрел рекордную длительность в 3 минуты. Это как минимум в два раза больше, чем любой батл BPM вообще. С самого начала батла нам стало понятно, что Гляв боится сокрушительного поражения и попытался сфальсифицировать жеребьевку. Потому что все знают, что по концу батла запоминается тот человек, который читал последним. Но с Ларином был бог, и он не допустил несправедливости при повторной жеребьевке. Он прокрутил монету именно в пользу него. Скажу честно, Айдар выступил довольно-таки неплохо, но все три раунда он лил какую-то воду не по фактам. Публика оценила его довольно-таки адекватно. За весь батл Айдар получил буквально пару релоудов. А в отличие от Ларина, где была полная вакханалия, глубокий разбор оппонента по его личности и поступкам. Каждый его колющий факт бил айдара ниже пояса. Хотя все его тело ниже пояса. Его дикция на этом батле может посоперничать лишь с Артемом Лойком. Ну а если весь его грайм, то со славы КПСС. Кстати, своровал полный весь батл образ нашего победителя. Те же самые очки, такие же танцы, движения, остальные яйца. Слава, ты спалился. Ларин уже второй раз приходит на батл и на изи уничтожает своего соперника. Вы видели хоть раз, чтобы весь парень утихая скандировал слова рэпера? Даже друзья Эльдара поняли, что их кореш проигрывает и начали подпевать его оппоненту. вы представляете какой это удар по человеку? Но он сам нарвался, нечего было вызывать этого русского дизастера на батл. Хотя, видимо, он сам понимал, что потерпит поражение и поэтому вызвал его на BPM, где нет Судейство. Посмотрите, что в конце сказал товарищ Исторатор. И что мы запомнили вот 2015 год. Видите, никто не запомнил ни строчки Эльдара, когда напротив Голубев убедил весь зал подпевать ему. Это мне напомнило восьмую Миллю. 15 год! 15 год! Это важно! Но реально ведь почти нет разницы. Вы только посмотрите, как он нервничает на батле. Я уверен, он уже написал всем блогерам, чтобы они сказали, якобы он выиграл. И я заметил, что некоторые не такие хайповые блогеры, и вообще они никак не связаны с Джахаром, тоже сняли свои видео. Если вы саркастично говорите, что Джарак выиграл, то запомните, сарказм это низшая форма юмора. Если вы не умеете шутить, то бросайте YouTube. Или вы можете просто снимать общение в видеочате, какие-нибудь мысли вашей головы, или видеоблог о прогулке по вашему городу. Я очень надеюсь, что вы поможете распространить это видео, ведь на канал судьба всего человечества и если вам понравилось это видео поставьте лайк подписывайтесь на канал здесь говорят правду Алло. Алло, это Милорд, у меня очень мало времени, ты единственный шанс спасти человечество, ты должен слушать меня внимательно. А, да, это я, кто это? Как ты позвонил на этот номер? Он даже к сети не подключен. Отлично, в это будет сложно поверить, но я это ты через 40 лет, слушай меня внимательно, я звоню из мира, где люди не вырастают выше 125 сантиметров. Через два года выйдет баттл двух блогеров, Эльдара Джарахова против Ларина. После этого видео изменилось всё. А, погоди, погоди, в смысле через два года? Он вышел вот вчера. В смысле вчера? Я позвонил в 2015? 17-й год. А, 17-й. Черт, у И что он мог изменить? Ларин, как обычно, выиграл батл. А, миллионы просмотров у главного батл рэпера опять в кармане. Я тоже так думал, но после выхода батла интернет-тролли, как обычно, сделали все наоборот. И создали мнение, что победил Джарахов. Да, не, люди не могут быть так слепы, в смысле? Поверь. Сейчас Эльдар это прародитель всех людей, он осеменил 90% женщин. Даже твой сын встречается с дочкой Эльдара. Ты должен открыть правду на своем канале, чтобы я сейчас не боялся, что у моего внука в будущем отпилят ноги. И под стол он будет ходить не первые годы жизни, а всю жизнь. Но как я достучусь до людей, меня смотрят по 500 человек на видео, и некоторые из них думают, то, что я угораю. У тебя сколько сейчас подписчиков? Тринадцать. Заткнись. Напиши Максу из Вайцрэп, чтобы он репостнул видел свой паблик. Он поможет. Сейчас я ему дам трубку. Айо, милорд, нам недолго осталось. Ты должен найти меня в своем времени и во что бы ты ни стала убедить сделать репост своего выпуска. Судьба вселенной сегодня в твоих руках, милорд. Сделай. Сделай то, что должен.